Представляем вам систему газового пожаротушения. Прежде всего, специалисты нашей компании произведут проектно-изыскательные работы, согласуют с вами расстановку оборудования и прокладку трасс. На основании данных сведений будет выполнен проект, одним из основных разделов которого является гидрорасчет, который позволит нам узнать диаметры и протяженность трубопровода, диаметры выпускных отверстий насадков и необходимый объем газа для защищаемого помещения. Первой стадией реализации является монтаж трубопровода, на концах которого устанавливаются разгрузочные насадки. Устанавливаются модули с газом. Производим монтаж автоматики системы газового пожаротушения. Монтируем линейную часть, датчики дыма, приборы контроля, Средства оповещения о срабатывании системы. Информационные таблички внутри и снаружи защищаемого помещения. Перед входом в помещение устанавливается кнопка ручного запуска системы. Сейчас вы увидите последовательность действий системы. При возникновении очага возгорания датчик фиксирует наличие задымленности. Прибор переходит в режим внимания. При срабатывании второго датчика прибор переходит в режим «пожар». Запускается система оповещения. Отключается система вентиляции. Закрываются огнезадерживающие клапана. Загораются информационные таблички над входом в защищаемое помещение «Газ, уходи». Далее, при условии, что все двери закрыты, начинается отсчет времени от 0 до 60 секунд, в зависимости от желания заказчика, для возможности эвакуации персонала. По истечении указанного времени табличка переходит в мигающий режим, и снаружи помещения загорается табличка «Газ, не входи». Далее происходит выпуск газа в течение 7-10 секунд. Излишнее давление воздуха, создавшееся в помещении, сбрасывается через склад запон сброса избыточного давления.